Под солнцем вырос цветок В такой вот обычный день Раскрыл он каждый свой лепесток На землю отбросив тень И он не знал, конечно, не знал Солнышко греть, а ветер развеет пыльцу. И с мамой станет песенки петь и скажет привет отцу. Но здесь царил суровый мороз, был снегом засыпан весь мир. А он все рос тихонечко рос и рос из последних сил. Крепчал и стал замерзать Наш очень красивый цветок Покрылся льдом и начал дрожать Да так, что упал лепесток И понял он, что маму не знал И что не разыщет отец А он их звал, тихонечко звал И думал, что это конец Охотник шел по лесу и вдруг Увидел цветок ледяной Как же ты здесь вырос, мой друг Сказал и забрал с собой И пусть не слышно пение птиц В горшке целый день напролет Но он не мог о большем просить И долго в тепле проживет